Дороги, что не привела бы к тебе? Мёрзнут ноги и шепчут безымянный рассвет Я хочу остаться тут с тобой Как всегда, домой Прощай и прости Ты хотел все сломать, а я же спасти Прощай и прости Но виновата не я, виновата здесь нет. Но чувствую, что хочешь уйти Врать не надо, ведь нам с тобою не по пути Беспросветно, очень прочно, лучше сразу забывай Ведь чем дальше, тем серьезней, посчитай мои шаги В темноте на капфель голый упаду, и я тенью ложный Сложно, так неосторожно, можно yeah. Сломать, а я же спасти.